Mm. <music>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 Тема мобильности очень актуальна. Мы должны обмениваться опытом, мы должны посылать э, своих студентов из-за и по России. Я не был исключением. Я закончил аспирантуру Туринского университета в Италии, э, получил степень PhD и вернулся в свой родной университет. Э, но вернулся я прежде всего потому, что дома меня ждала современная лаборатория, оборудованная по последнему слову техники. И э, я сам вернулся тоже не с пустыми руками. Я